Будь счастлив, светлый человек, Пусть Бог пошлет тебе, что нужно, Любовь, удача, счастье, дружбу и чувств, Как чистый первый снег Теплотеческого дома, И верных преданных друзей, Неравнодушие людей, Заботу близких и знакомых, Пусть каждый утренний рассвет приносит радость и надежду, А сон твой... Сладко-безмятежный родным объятием согрет. Пусть обойдут тебя печали, А светит солнце трудный путь, Не бьет холодный ветер в грудь И не болит душа ночами. Пусть время свой замедлит бег В круговороте серых буден, Не вскодит, сердце не остудит. Будь счастлив, светлый человек!